Привет, народ! Сегодня я расскажу, как отремонтировать вот такой фонарик. Фонарик отличный, светит очень ярко, у него есть фокусировка, там стоит светодиодик, фокусируется в очень тонкий луч, работает вот на таком аккумуляторе. Аккумуляторы такого типа называются 18650. Они становятся все больше и больше распространены. В чем проблема в этом фонарике? Долго не мог понять, почему моргает яркость. Рассматривал, рассматривал, в конце концов проверил вот таким образом: замкнул аккумулятор напрямую отверткой. И увидел яркий свет, не меняющийся. А если через вот эту штучку, через выключатель, через кнопочку, то моргает. Стал внимательно рассматривать, что же с этой штучкой может быть не так. И обнаружил, что у нее вот эта вставка шевелится. Если ее надавить глубоко, то некоторое время работает стабильно. А потом, видимо, опять отходит. И контакт становится неустойчивым. Пластмасса это завальцована. Вот этот край, он закатан, видимо, на станке. И держит в какой-то мере или держал в какой-то мере эту пластмассу прижатой. Теперь все ослабилось и контакт плохой. Чтобы закрепить пластмассу глубоко, нужно ее прижать чем-нибудь. И потом... Аккуратненько, несколько раз ударить по краю, чтобы он придавил пластмассу, чем я сейчас и займусь. Так, чтобы завальцевать край, я буду использовать вот такой керн. У него достаточно тупой край, что мне и нужно. несколько ударов молоточком Я сейчас сжимаю пластмассу внутрь придерживаю терн и делаю аккуратные удары. Еще не хватает. Трудно держать все сразу. Ага, победа близка. Шевелится уже меньше. Чуть-чуть я повредил резьбу, туго закручивается, но закручивается. Угу. Вот и яркость стала яркой и стабильной. Фонарик 3 режима, яркий режим быстрое выключение включения дает половинной наверное яркость и еще одно включение выключение моргалку включает вот такой фонарик не знаю где он продается если найду ссылку добавлю в описание Вот так он замечательно фокусируется там даже какая-то мишенька получается то есть подобие мишени видимо для стрельбы тоже он используется под пистолет куда-нибудь прикрутить и стрелять можно на этом все спасибо за внимание кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал Будет еще много интересного. А это был канал Хандимадару. Пока-пока.